Друзья, всем привет! Сегодня буду делать полезную самоделку из вот таких остатков профильной трубы 20 на 20 и небольшого куска железа. Для начала примерно размещаю трубы, приложив одну на другую. Обязательно соблюдать по градусам не обязательно, но думаю градусов 30 между деталями достаточно. Далее зажимаем первую в тиски. Обязательно надеваем средства защиты на уши и глаза и отпиливаем по разметке. То же самое касается и второй детали. Теперь берем две детали, отпиленную под углом прислоняем к трубе, которую еще не трогали, и свариваем между собой, как на видео. К этой конструкции привариваем еще кусок профтрубы, который спилен под углом. Должно получиться что-то вроде пирамиды, но не совсем. Это видно на видео. Кстати, я совсем забыл сказать, для чего эта самоделка пригодится. Понадобится она для вот такого обычного бензотриммера. У меня появился вот такой триммер от компании Huter, модель 2900S Pro. Довольно мощный триммер, косит как леской, так и диском, даже не напрягаясь. Но еще я нашел вот такого зверя. Это лесочная газонокосилка Hütter GLM-50L, которая особенно подойдет для работы на участках с высокой травой и бурьяном. У нее вот такие большие колеса, и ей удобно пользоваться на неровностях, по которым обычную газонокосилку перемещать затруднительно. Вместо ножа тут толстая 4-миллиметровая леска, которая режет все на своем пути. Двигатель 5 лошадных сил даже не замечает лопухи и крапиву. На больших участках очень удобно скашивать ей основную массу, не приходится таскать на себе триммер, хоть у нас с удобным ранцевым креплением. Тут просто катаем ее и она все делает, а там где не достало подкашиваем обычным триммером. После того как убрали бурьян, пользуемся как обычно газонокосилкой. В общем, по цене и качеству оборудование от компании Хютер выглядит очень привлекательно. Все подробности в описании под этим видео. Так, продолжим изготавливать самоделку. Вы уже знаете, что она связана с бензотриммером, но чтобы сохранить интригу, для чего именно она нужна, вы узнаете дальше. Место, где сходятся три трубы, необходимо отторцевать так, чтобы вместе их схождения получился прямой угол. Далее от внутреннего угла отступаем в одинаковое расстояние. Я отступил 15 см. И делаем разметку как на видео. То есть совмещаем точки и проводим линию. Боковые разметки делаем с помощью угольника. А теперь отрезаем по разметке. Далее необходимо разметить и отрезать последнюю, скажем так, лапку. Для этого приставляю угольник к отпильным лапкам и вторым угольником проецирую точки и линии на последнюю. Далее отрезаю по разметке. Беру кусок железа и приставляю изделие к листу, а затем размечаю. А далее выпиливаю размеченный кусок, который потом равняем. В этом треугольнике надо сделать пару отверстий. Уручает, как всегда, ступенчатое сверло. Также делаем отверстие по центру вот в такой пластинке. Убрал немного ржавчину и заусенцы. К пластинке прикрутил болт М6 с гайкой и прихватил гайку. Далее эту пластину с гайкой я привариваю к торцу изделия, гайкой внутрь. А также само изделие привариваю к треугольному листу. Для более презентабельного вида крашу изделие в черный цвет. После высыхания прикручиваю шурупом к торцу хомут от пластиковой трубы, если не ошибаюсь, для 25 мм трубы. Теперь нашу самоделку прикручиваю к стене на расстоянии от пола примерно 180 сантиметров. Готово. И вот для чего эта штука. Попользовавшись косой, обычно она лежит как попало или небезопасно присоединена к стене, либо вообще просто лежит на полу и мешается под ногами. А с помощью вот такого самодельного кронштейна она всегда будет аккуратно висеть на стене, не мешаться под ногами и уже точно никуда не упадет. Снимается и ставится легко, но при этом прочно держится, в отличие от крепления в виде штырьков, где при случайном толчке косы она может легко упасть. Друзья, если вам понравилась такая идея, то ставьте лайки и пишите комменты, годная самоделка или нет. Те, кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!